Всех рад приветствовать! С вами Максим Пистолетов. И сегодня я хотел записать коротенькое видео по вашим просьбам. Во-первых, я хотел напомнить и сказать, кто еще не обратил внимания, на главной странице у нас теперь есть запись на ближайший вебинар. Вот видите, сейчас запись пока закрыта, но сейчас после праздника уже появится запись на следующий ближайший вебинар, будет его тема. Здесь можно будет... Записаться на ближайший вебинар. Обратите также внимание чуть ниже. Вы можете указать свой e-mail и получить записи вебинаров. Вот здесь вы заполняете форму. Указывать свой e-mail и получите доступ к закрытым вебинарам, которые мы уже проводили в рамках нашей кампании. Рекомендуем, конечно, посещать вебинары онлайн. На каждом вебинаре у нас раздаются бонусы и подарки, которые не всегда доступны тем, кто будет уже смотреть наши вебинары в записи. Теперь следующий момент. Очень часто нам пишут, что наши записи недостаточно динамичные. Особенно, наверное, это связано именно с инструкциями, потому что инструкции, да, действительно, это монотонные, нудные записи. Что можно сделать? Все сделать элементарно. Давайте возьмем... Сейчас откроем YouTube, возьмем какой-нибудь запрос... Биржевые роботы. Я думаю, какое-нибудь видео сейчас наше попадет здесь. Да, вот робот трейдер. Давайте это видео запустим. Включим звук и посмотрим. Мы рады приветствовать вас. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию... Действительно, иногда бывает... Запись недостаточно динамичная. Слава богу, YouTube позволяет сделать следующую фишку. В правом нижнем углу настройки вы нажимаете и включаете скорость 1.25. Проверяем. Автор алгоритма. Мы хотим предложить вам торговлю от большой заявки в стакане. Видите, уже достаточно более динамичная получается скорость. Можно сделать полтора раза. Проверяем, что, что у нас получается. Ручные трейдеры, к сожалению, слишком медленны и слишком подвержены эмоциям. Роботы выполняют вашу. То есть, даже при такой скорости, полтора раза, вы экономите 50% процентов своего времени, но при этом качество звука достаточно, чтобы полностью воспринимать всю информацию, которую, которая произносится, которая до вас доносится. Особенно, конечно, это важно, когда вы просматриваете достаточно длинные инструкции. Многим вполне достаточно такой скорости в полтора раза быстрее, чтобы быстро посмотреть инструкцию и, главное, ничего не пропустить полезного. Соответственно, с такой, используя такую фишку, вы сможете на 50% больше просмотреть и наших видео, и получить на 50% больше материала и знаний. Да, если что-то сложно для понимания, вы просто берете и переключаете обратно скорость на обычную. А так вы сможете экономить время, Поэтому есть такая фишка, пользуйтесь. Впервые я это услышал у Евгения Попова, кажется, на канале. И с тех пор постоянно пользуюсь. И отличная вещь. Пользуйтесь также. Пользуясь случаем, также хотел сказать, что вот робот Glass Trader, видео которого мы посмотрели, он был только для терминала MetaTrader 5. Сейчас уже готов, готов робот для терминала Quick. Я думаю, что как раз следующий вебинар, на который сможете записаться после праздников, может быть раньше, на нашей главной странице, мы как раз презентуем данного робота. Расскажем о нем поподробнее. Робот интересный, он использует торговлю по биржевому стакану и совершенно не похож на, другие, на других роботов. Роботов по индикаторам, арбитражный, совершенно по другой системе работают. Этот робот абсолютно будет дополнением к вашему набору боевых роботов. Также дополнением к ручной торговле может быть. Поэтому приходите на наш вебинар, следите, как только запись появится. Записывайтесь. Смотрите наши уже бесплатные вебинары, которые закончились. И обязательно не забывайте ставить нам лайки. Мы будем очень благодарны, если вы оцените нашу работу. Спасибо за внимание. Всем пока.